Доброе время суток, вот изготовил самодельную ловушку для фазанов, решил снять и рассказать немного о ней. Смотрел в ютубе множество вариантов, там было, ну, как бы со всех вариантов понемногу, и вот получился свой вариант, скажем так. Уже на эту ловушку поймал двух фазанов за четыре дня, двух самцов. Сделал ее, в принципе, недавно. Все очень просто и элементарно. Основной механизм, как у обычной мышеловки, механизм срабатывания. Идет клетка основная. Поваренная, поваренные прутья. обшита сеткой я чую 25 на 25 оцинковано. Для надежности фазан заходит получается вовнутрь. То есть у него есть здесь пространство, где разгуляться начинает клевать в кормушке зерно вот таким вот макаром и срабатывает сам механизм защелкивания. Как видите оно попало в замок то есть он уже не вырвется замок здесь элементарный сделанный защелочка то есть все уже никуда он не денется сетка рыболовная обычная ячья где-то в районе около 20 20 на 20 где-то миллиметров сетка крепкая то есть фазаны сидели не вырвались не порвали Пришита она к USB листу степлером, вот видно с этой стороны по бокам и для надежности еще с наружной стороны. Ну, механизм вот такой вот. Перепробовал разные, то чересчур чувствительная была, что срабатывала сама защелкивалась, а не держала. Пришлось вот немножко пружинку добавить. Натягивала прутик. Такая чувствительная была. Пружинка отрегулировал Пружинка со стиральной машинки, с автомата там есть. Ну а здесь все просто. Все самодельно. Вот так вот она взводится. Вот таким макаром. неудобно одной рукой вот, ставится сюда в ушко вставляется Но как на, на обычной мышеловке принципе действия сильнее будет не так чувствительно то есть выставляете сами как вам удобно и нужно раз-два он ударилась работала и все работает отлично за четыре дня два самца есть, молоденьких. Сетка сама прячется. Вот так вот убирается вовнутрь. Чтобы она не путалась у них под ногами. Вот таким макаром. Единственный недостаток, но это во многих ловушек такого типа, это механизмы, когда происходит обледенение. То есть прошел дождь и мороз, прошел мокрый снег и мороз. Здесь недостаток, надо прийти вечером, чтобы утром она сработала, когда уже мороз. Сделать так, чтобы она сработала и расправить сетку, и заново все уложить. В принципе, все довольно элементарно и просто. Попозже сниму фазанов в клетке сидят в доказательство, что не туфта это все. Действительно работает. Да, зима у нас, конечно, в этом году очень теплая. Была бы снежная, было бы по угловистей. Но фазанов в достатке и так очень много. Мало кормежки мало. Всем до свидания, до новых встреч. Пишите, оставляйте свои комментарии.